Елабужский институт Казанского университета покидает более 400 педагогов, принявших участие в одиннадцатом международном фестивале школьных учителей. Очень интересные мастер-классы, где нам рассказали,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 Животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. Редкие рукописи научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета появятся в открытом доступе сети интернет. Исследование нашей уникальной коллекции ведется на протяжении более полувека. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Ариадна Кугушева – в Актаныши состоялось пленарное заседание Республиканского августовского совещания работников образования и науки «Современное образование в Республике Татарстан. Возможности для каждого». Мероприятие прошло под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Также в нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Главными темами совещания стали «Образование в эпоху пандемии», «Итоги ЕГЭ», «Повышение качества образования в общеобразовательных учреждениях», безопасность учебной среды и многие другие. В ходе совещания с докладом о роли образования и науки в развитии республики выступила доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии ИФМИП Казанского университета Марина Гомзикова. По окончании мероприятия состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Орденом Дуслык был награжден первый проректор КФУ Рияс Минзарипов.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 Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин посетил университетскую общеобразовательную школу Казанского федерального университета в Елабуге. В сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова и директора Елабужского института Елены Мирзон глава правительства РТ осмотрел обновленные учебные классы структурного подразделения ВУЗа. Елена Мирзон рассказала об особенностях модернизации учреждения от ремонта и дизайна помещений до перемен в содержании образования. В частности, был презентован уникальный проект «Ассистент учителя», предполагающий участие студентов старших курсов в образовательном процессе. Глобальное потепление – это не только таяние ледников и изменения климата, но и миграция экзотических насекомых. Какие особи теперь живут в Татарстане и насколько опасно соседство с ними, узнал наш корреспондент.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 Он двигается на э, север потихонечку. Вот. Ну, связано это естественно с потеплением климата, э, с тем, что зимы стали более мягкими. Научное название паука асы, Аргеопа Брюниха. Несмотря на большие размеры паука, его хилицеры то есть челюсти с ядовитым аппаратом, сравнительно мелкие. В силу особенностей своей анатомии более или менее чувствительно укусить он не в состоянии. Серьезной опасности не представляет э, Размеры паука ну, достаточно крупные для наших мест, но при этом э, хелицеры у него не очень большие, и э, сам яд не слишком токсичный, и м, укусить э, он может, в общем-то, с трудом для себя. Вот. Но, тем не менее, укусить паук может, но в целом укус не опаснее, чем укус пчелы или осы. Заведующий отделом зоомузея посоветовал беречь пауков, так как они помогают в уничтожении насекомых, наносящих вред человеку и растениям. Елизавета Никитина, Универньюс. Отделы рукописей и редких книг Казанского университета совместно с Институтом Восточных рукописей Российской Академии наук планируют оцифровать редкие татарские рукописи. Подробности в сюжете.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 которое определило законодательство. Температурный режим от 18 до 22 градусов, режим влажности от